Перестаньте извиняться. Не извиняйтесь, да? Вот когда вы приглашаете, не извиняйтесь, божечки, я тебя потревожил. Извини меня, пожалуйста. Мне нужно тебе сделать предложение. Ты извини меня, пожалуйста. Я тебя твикун на чуть чуточку времени. Понимаете, ребят? Ой. Ну, вы даже можете прямиком не извиняться, но вот ваш контекст, ваш посыл. У большинства из вас он как будто извиняется. Кто, кто чувствовал кто чувствовал за собой вот давайте по чесноку когда вы идете что-то кому-то предложить когда вы начинаете завязывать какой-то разговор вы себя неловко чувствуете вы пытаетесь как-то вот ну вот действуйте как будто извиняетесь неловко вот так вот подходите неловко что-то говорите неловко связываете слова вот наша сегодняшняя цель на самом деле, есть три вида, три разновидности, да, то есть приглашение человека а, взглянуть на ваш продукт, на ваш бизнес. Это лично, когда вот лично при встрече он, он, все теряются, а когда у нас спрашивают такие, чем мы занимаемся, мы даже не знаем, что ответить, как как выстроить диалог, у кого такие проблемы, давайте честно, много восклицательных знаков. Да, то есть вот э, при личной встрече, как сделать так, чтобы вот вы попрощались и человек был заинтересован, чем вы занимаетесь, чтобы он ждал от вас информации. Это первый момент, да, то есть это при личной встрече. Второй момент – это при звонке, да, то есть когда вы звоните кому-то, что необходимо делать, что необходимо говорить для того, чтобы человек согласился изучить информацию, которую вы владеете, либо же встретиться с вами». И то же самое текст, да, то есть это когда вы сообщение шлете, либо сообщение по телефону, либо по мессенджерам и так далее. То есть вот три главных канала приглашений. И вот то, что вы сегодня узнаете, оно идеально подходит для всех каналов, потому что это психологически выстроенная стратегия, которая стреляет, как автомат Калашникова. И как я говорил, что благодаря этому... Вместо того, чтобы 2-3 человека приходило к вам из 10 навстречу на консультацию, будет приходить 8 человек. А, и опять же, не извиняйтесь, да, то есть не ведите себя, как будто вы а, наступили на ногу. Ой, извини, я, ошиб я ошиблась. Ой, ой, тебе это не нужно. Ой, извини, я... извини, что я тебя потревожила. То есть не извиняйтесь вообще в принципе, ну то есть когда вы идете кого-то приглашать, все, то есть позиция извиняющегося, это самая слабая позиция. То есть у вас, вы знаете, в продажах, в рекрутинге, на вебинарах, на консультациях, кто опять же со мной не первый год знакомый и достаточно долго уже пропитан моими словами, некими моими знаниями, я часто говорю про позицию сверху и снизу, да, то есть когда а, ваша позиция, это осанка, это ваша позиция дарящего, тот человек, который что-то дарит, ваша позиция ментора, наставника, да, то есть это вот вы когда к врачу, например, приходите, да, то есть а, вы больны, и вы идете к врачу, чтобы врач вам помог, и вы слушаете его внимательно, и врач вам потом выписывает рецепт, вы идете по этому рецепту, соблюдаете какую-то диету, какой-то режим, покупаете какие-то витамины, таблетки и лечитесь. И вы с уважением относитесь к врачу, и ну, вы идете, и вы понимаете, что врач это тот человек, который способен вам, вам помочь. И вы встречали хоть одного врача, который, ой, извините, извините, что я вам прописала вот это лекарство, ну не, ну есть безталычи, конечно, я таких врачей называю там заочники, например. А, Но ну, в, в большинстве своих случаев, опять же, когда мы обращаемся к профессионалу, мы ему а, конкретно и полностью доверяем. Потому что у нас, у, перед, перед нами этот человек некий авторитет, человек а, экспертен в чем-то. И мы должны его слушать. И вот вы, вы должны быть вот в такой позиции, что у вас, есть, у вас есть обезболивающее, у вас есть рецепт, который может помочь больному человеку. Болен человек финансово, болен человек э, по здоровью, неважно, либо то, чем вы занимаетесь в разных направлениях. У вас есть решение, у вас есть дар, у вас есть подарок, который может раз и навсегда помочь этому человеку.